толстым-толстым толстым шоколадом. В шоколад напихан сахар и шматок густого меда, чтобы части этой сласти застревали между зубами, разъедая слой эмали на зубах российских граждан. Боли! Будет много боли! Вслед за ним маячит Сникерс, тот, что съел ты и порядок, больше есть ты не захочешь ничего до самой смерти. А захочешь, так не сможешь, так как жареный арахис растворяется года. Наших слабеньких желудках. Жутко, братцы, просто жутко. Но ну, а если вам все мало, вырежьте свои вонзите прямо в баунти с размохом. И останетесь на вечность чисторайским на слабеньях. Извлечение оттуда всех кокосовых опелок. Но страшнее всех шоколадка, что зовется Милки Вэем, та, что гадина не тонет в молоке, как не страсть Хоть топи ее в бензине, хоть мочи ты в керосине, не утонет это. Если только ты не держишь ее сам у дна руками. Знаем мы все этот фокус. Нас оберткой не обманешь. Коля, оно в воде не тонет. <свят> мы такое есть не будем. Будь оно хоть трижды нежным. Ты орешь и ел, что ли?